Я проходила курс контент-маркетинга в феврале-марте 2020 года, и мне понравилось на курсе то, насколько спикер Евгений много полезной информации донес вот за выложенное время. Было 7 занятий, 7 исчерпывающих. Которую мы взяли здесь не только копирайтинг, но и такой очень локальнично преподнесенный обзор прилегающих сфер. Например, SEO, аналитика, как работать с авторами и много чего другого. Могу, я просто вдохновлена. Профессионализмом Евгения и хочется следовать его советам не только э, то, что было на э, занятиях, но и его дополнительные материалы, которые нам советовал прочесть, потому что видно по Евгению, что он прошел э, ну, через этот рынок вдоль и поперек, и э, поэтому я могу смело рекомендовать курс, я многому научилась, много взяла Спасибо.